Всем добрый день еще раз. Два года уже подряд я рассказываю о различных технологиях и методологиях. Один, который шире данных, потом применение микросервисов. И во всех этих докладах присутствует большая доля теоретизации. Да, и поэтому это не порождает каких-то вопросов. Поэтому в этом году... Мы решили эту теоризацию привести немножко в практическую плоскость. Поэтому мы попросили а, нашего клиента привести пример на действующем проекте. Это у нас такая, начинается серия докладов, да, у нас длительный проект, который начался полгода назад, чуть больше уже, и еще планируется на полтора года. И мы вот расскажем, какой IT-ландшафт был точнее, мы расскажем, Юрий расскажет, а потом Максим расскажет, что мы должны в итоге получить. Передаю им слово и прошу любить и жаловать. Есть два варианта: вариант А. Пишем все новое, наступает день X, Выключаем все старое. И запускаем новое, или вариант Б. Теперь ты должен сидеть на карантине, но у тебя есть два варианта. Вариант А – сидеть в карантине с женой и детьми. Вариант Б… Б. Б. Вариант Б. Значит, пару слов о себе. Пури чурий Работаю руководителем проекта внедрения базы ERP в компании dc -Link. В компании работаю уже 14 лет, прошел путь от продавца розничного магазина ну вот, до руководителя проекта внедрения. О компании пару слов, компания dc -Link. мы родом из Харькова, главный офис по-прежнему в Харькове, офис у нас по всей Украине, Киев, Львов, Одесса, Запорожье, специализируемся на продаже компьютерных комплектующих, бытовой техники и все, что там около этого, также являемся производителем ПК-Эксперт-ПС и Сейчас запустили новый бренд еще Кобра. Как мы тут оказались, это такой короткий список коротких век, да, то есть э, дальше чуть поподробнее. 2002 год, образовывается компания dc -Link. в качестве основной учетной системы выбрана MS Access, почему, потому что позволяет легко... Грубо говоря, быстро и на коленке решать задачи, которые стояли на тот момент перед компанией. В компании работает там что-то около пяти человек. 2008 год. В компании уже работают плюс-минус около 50 человек, что-то, наверное, где-то так. Аксес уже не справляется, как основная учетная система компании, потому что каждый год приходится делать такое так сказать, обрезание, да, это когда за предыдущий год данные складываются куда-то в архив, запускается новая система, ну, это, конечно же, не годится никуда, поэтому принимается решение о переводе на клиентсервную архитектуру, все данные выносятся в, в MS SQL сервер, а MS Access используется как клиент. С 2008 по 2020 много чего мы сделали, много чего написали, много чего реализовали, к примеру, в 2012 году мы запустили новый портал клиентский, до этого тоже клиентский портал был, но он был достаточно такой суровый, так это грубо говоря отображение экселевской таблички в вебе, не более, здесь уже все, что нужно для, полноценного, для полноценной работы. В 2012 году также мы начали реализовывать часть бизнес-функций в приложении на базе SPNet Web Forms. В 2015 году мы запустили клиентский API. В 2016 году мы, например, создали систему автоторгов, это когда клиент запрашивает э, прайс по API, а мы на основании розничных цен, которые мы получили с помощью там, определенных парсеров, чего-то еще, э, входа нашего, то есть, собственно говоря, себестоимости товара, цен конкурентов и желаемой наценки для клиента. То есть мы понимаем, например, что этот клиент хочет на ноутбуках зарабатывать там, 5%, мы формируем для него Актуальную цену, ну то, по которой он, скорее всего, этот товар купит. В 2016 году э, Руслан Неонидович Стремский написал такую цену, э, такую систему, как автоматическое ценообразование. То есть менеджеры по закупкам могут настроить алгоритм на основании прайсов поставщиков, на основании цен конкурентов, э, на основании себестоимости товара. Э, какая цена должна сформироваться э, на товар? Также мы вот не так давно запустили такую вещь, как портал поставщика SAPL. Это инструмент, который позволяет некоторым поставщикам управлять товаром на наших складах. То есть он может получить информацию, что продалось из товаров, его товаров, да, что осталось у нас со на складе, в каком количестве товар, куда ушел, в какие сегменты. Также у нас сейчас в разработке находится функционал, чтобы он мог устанавливать uh, цены продаж на этот товар, отзывать товар догружать товар новый. Тем самым мы снижаем нагрузку с наших закупщиков да, и перекладываем функции по продаже, по, по управлению товаром на нашем складе на поставщика. Ну, это мы делаем в некоторых случаях. Если, например, товар не очень интересен, а мы не сильно хотели бы им заниматься, но если поставщик готов взять на себя эту определенную работу, то почему бы и нет. Еще мы э, разработали портал для сервисного центра XDC так называемый. Webforms, который у нас активно использовался, не сильно позволяет решать определенные задачи, плюс к нему есть вопросы там, в функциональном плане, поэтому мы начали разработку нового инструмента на базе .NET Core плюс Angular. С 2018 года мы начали работать на площадке Marketplace Розетка и реализовали такую функцию, когда наподобие, как я уже рассказывал предыдущей. На основании цен на товар на площадке розетка мы формируем цену продажи, чтобы быть ну, подешевле всех. У нас это получается достаточно неплохо, то есть на marketplace розетка мы много чего продаем. Также создали новый портал компании DCLinkUA на базе Laravel. Все это, что я вам рассказывал, привело к тому, что в <св> определенный случай <св> наша учетная система... <св> мягко говоря, не справлялась с поставленными, не справляется с поставленными передными задачами. В чем это проявляется? Это проявляется там в тормозах пользовательской пользовательских систем. Система не позволяет масштабироваться, железом закидать ее тоже не получается. Но тем не менее, в 2017 году мы стали, точнее, нам стало понятно, что, наверное, нам нужна новая учетная система. 2018 год. Похоже нам точно нужна вот новая учетная система. В это время мы уже начали, собственно говоря, изучать рынок ERP-систем корпоративных, что есть на рынке, но пока еще не приняли решение, что пора. Время еще не пришло. 2019 год. Нам точно нужна новая ERP-система. В 2019 году мы, собственно говоря, и приняли решение, что уже мы точно переходим на бас ERP. Почему это бас ERP? Почему мы выбрали TQN Systems? Это отдельный доклад он сюда не входит. да. <смех> что у нас сейчас есть, собственно говоря? В качестве, качестве основной ядра системы используется IMS SQL сервер. Размер базы на текущий момент там, 213 гигабайт, 970 миллионов записей. Надо учесть, что у нас есть пару табличек, которые мы чистим периодически. И вот каждая чистка вычищает где-то порядка 500 миллионов записей. Наши сотрудники работают в трех системах. Ядро системы одно, да, SQL, но клиенты разные. То есть это MS Access, он у нас до сих пор есть, мы от него избавиться не можем, и это наша отдельная боль. Также они работают в приложении на базе SP.NET WebForms, и один отдел еще работает в приложении .NET Core. Также у нас есть B2B-портал на базе PHP, Kohana, VGS, клиентские API, вот Саппл, про который я рассказывал, и куча разнообразных микросервисов, которые обслуживают там, входящие потоки, то есть они обрабатывают прайсы, закидывают это в нашу учетную систему, обмены с банками, отчеты формируют схематично, да, SQL Server, и в него со всех, откуда только можно… Не знаю. Пользователь микросервиса все пихает в этот наш бедный SQL-сервер, который не всегда справляется с задачами. Внутри компании сейчас работают у нас больше 350 пользователей. Почему больше 350? Потому что я не знаю, сколько у нас людей сейчас работают в компании. Каждый день вижу сообщения: «принят на работу», «принят на работу», «принят на работу». Больше 200 прайсов ежедневно заливается в систему. Прайсы с разных источников приходят. Что-то мы забираем по API, что-то приходит по почте, это обрабатывается, закидывается в систему. Что-то мы вытаскиваем из Google Docs. Некоторые даже приходится вручную импортировать. На B2B портале у нас зарегистрировано около 6 тысяч пользователей, одновременно работают вот в пике это 300-400 пользователей. Плюс, если сюда еще не выезд, плюс еще регулярно по API приходит там порядка 70-100 запросов, наверное, в минуту. Ну, казалось бы, если это работает, ну, не трогай, но тем не менее. Один из важных моментов, почему мы приняли решение, это наша система не имеет очень важных для нас бизнес-функций. Например, у нас не реализован полноценный партионный учет. Это для нас очень важно. Поддержка – это отдельная боль. Тут есть разработчики, и вы, наверное, знаете это чувство, когда вам надо внести какое-нибудь изменение в какой-нибудь SQL-запросик на пару страничек, строчечку подправить. Это иногда бывает очень больно. Ну и в итоге, то есть сейчас это выглядит так, система разрабатывалась, ядро еще раз напомню, в 2002 году, да, она закладывалась, и мы вот на это все пытаемся выстроить на фундаменте такого сарайчика небольшого на самом деле небоскреб. У меня все, собственно говоря, вот как мы будем переходить, сейчас расскажет мой коллега Максим Пальчиков. Итак, меня зовут Максим, и, и я решаю их проблемы. И сейчас я расскажу о том плане, плане решения. То есть это план решения. Это то, как мы видим перестроение инфо их информационной системы, чтобы избавиться от болезней, которые у нее есть, и решить, и подготовить эту систему к новым изменениям. Чтобы решить какую-то сложную проблему, да, ее надо упростить. Мы воспользуемся вот, абстрактным представлением проблемы. Значит, если разделить вот все, что было сказано, то, в принципе, все довольно просто. Есть внешние системы, они представлены слева, различные. Нам даже не сильно интересно, какие они и как работают. И есть SQL-база, назовем это так. Это текущая учетная система. И вот надо э, решить две проблемы. Во-первых, предметная область перенести куда-то. Те процессы, которые уже э, работают, и тех, которых не хватает. Вот, например, партионный учет. И вторая, это присутствует большое количество интеграций. То есть, в принципе, деятельность компании очень сильно зависит от этих интеграций. Мы решили, что предметная область и весь бизнес, все бизнес-правила будут э, реализованы в системе BAS ERP. Есть, сейчас это как бы... Решенная проблема. Теперь возникает еще одна сложность: а что же нам делать с этими интеграциями? Как быть? Если мы возьмем сейчас и просто заменим вот SQL на бас ERP, мы получим по сути ту же систему, те же проблемы. Их учетная система станет лучше, красивее, там появятся новые функции. Но вот эта сложность интеграции, она, э, то есть, как нам видится, она не решится. Вот. Поэтому вот я здесь написал 10 плюс интеграций, на самом деле их намного больше, просто после 10 я считаю, что нет смысла считать. Вот эта система довольно простая, вот внешняя система, учетная система, все просто. Мы систему усложня... намеренно усложняем, то есть мы вносим в их информационную систему новый элемент, вот по центру он называется интеграционный сервис. Идея такая, что мы как бы усложняем саму систему, но компоненты, которые в этой системе упрощаются, то есть мы используем простые, то есть мы не будем вносить интеграционную сложность в бас ERP, чтобы в ней было меньше изменений. всю сложность по интеграции перенесем вот это промежуточное звено, дальше подробно я расскажу, как из чего оно будет состоять, что мы хотим решить вот этим промежуточным звеном. Во-первых, это вот, ну, то есть оно решает на самом деле очень много проблем, но из тех, которые перед клиентом как бы для них теку, ну, являются проблемами, первое это производительность доступность данных, которые должны получать внешние системы, должна быть как бы, ну, на очень высоком уровне. Когда это все привязано напрямую к учетной системе, в которой могут выполняться различные тяжелые операции, получается, что и страдают и внешние пользователи, которые не могут получить свой прайс по ценам, и внутренние пользователи, которые не могут сформировать свой отчет. Поэтому, чтобы решить, ну, решить эту проблему, мы выносим Дан, хранение данных и отдачу их внешним пользователям извне системы. То есть теперь э, все сторонние сервисы не будут обращаться напрямую к ERP, а получать будут данные из других источников, специально для этого подготовленных. А, и второй момент, на котором я хотел бы акцент сделать, это автономность. Автономность э, в чем заключается? То есть, допустим, вас ERP... Э, при внесении нового функционала его надо развернуть. То есть эту базу надо элементарно обновить. Если изменились какие-то э, структура базы изменилась, на большой базе это может занимать э, довольно большое время. Что будет в этот момент происходить при прямой зависимости внешних сервисов от ERP? Э, они не смогут получать данные, они будут просто не работать. Придется переносить анализировать, когда же нам это делать, ночью искать вот это окно, когда мы можем э, обслуживать нашу информационную систему. Э, придется там какие-то придумать способы, чтобы бухгалтерии там закрыть период, делать какую-то копию базы, они там будут на этой копии работать, чтобы основная отчетная система могла выполнять свои функции в оперативном режиме. Э, теперь мы, получается, у нас независимо, мы можем хоть выключить бас ERP, вообще отключить ее, и э, все остальные сервисы будут работать. Естественно, что они не будут получать актуальную информацию, и актуальная информация, например, с маркетплейсов заказы не будут попадать в BAS ERP. Но они там будут накапливаться и ждать того момента, когда бас ERP, скажем так, оживет, и все это дело получит дальше. Теперь подробно об устройстве вот этого блока интеграционных сервисов всех участников вот этой системы можно разделить как бы тоже на две части. Вот внешний контур это все системы, которые находятся под нашим контролем. Под нашим это я имею в виду, вот они пишутся в рамках компании и есть разработчики, которых могут изменить. Но также присутствуют системы, которым нет контроля. То есть мы не знаем, когда marketplace нам что пришлет. То есть мы не можем требовать от них каких-то изменений. То есть наша задача защитить нашу систему от изменений извне и предоставить один единственную точку доступа внутрь нашего вот как учетного контра в общем внешние запросы из мира у нас встречает API-шлюз, специальная сервис которая задача которого просто принять запрос провести авторизацию отклонить если это необходимо залогировать и пропустить дальше внутрь сервисов причем одна вот это Единая точка авторизации также снижает нагрузку составных сервисов, то есть им не надо проходить авторизацию, они все находятся внутри, ну, внутри сети и между собой могут произвольно без, без дополнительной авторизации работать. Дальше, также еще PSUS может заниматься тем, что под каждую систему формировать ответ исходя из потребностей внешней системы. Самый простой пример, например, есть какая-то система, которая принимает данные только в формате Excel-файла или в XML. То есть мы внутри работаем с JSON. -ом. Если нам надо отдать наружу какой-то специфический формат, мы можем эту логику разместить в api делать эти все конвертации. Идем дальше. После того, как запрос наш, на получение данных или на внесение новых данных прошел API-шлюз, значит, он уже валидный, корректный и может дальше обслуживаться. Дальше API-шлюз занимается маршрутизацией. Он направляет, в зависимости от запроса, он определяет, на какой интеграционный сервис направить эти данные. То есть интеграционные сервисы делятся, ну, мы планируем разделять по принципу, так скажем, предметной области. То есть данные, которые обычно запрашивается, и используются вместе и принадлежат как бы, к, по сути с точки зрения бизнеса к одной области, вот они будут собраны в отдельные, в отдельные сервисы. Специально отдельно, вот там нарисовано такой маленький значок в углу, означающий базу данных. То есть каждый этот сервис, он не просто, он хранит эти данные. То есть физически эти данные, которые он будет отдавать, он или накапливать, он сохраняет их локально у себя. То есть это позволит нам решить вот эту добиться автономности и производительности. Следующий блок ⁇ все вот эти сервисы между собой и между ERP общаются не напрямую, а через, через специализированное приложение, которое занимается отправкой и маршрутизацией сообщений. То есть вот конкретно на данный момент мы выбрали RabbitMQ в качестве брокера сообщений. Но это как бы, не является принципиальным моментом. И дальше, уже только после этого, проделав такой непростой путь, запрос от внешней системы на внесение данных попадает в ERP. Если мы говорим о том, что какие-то данные должны из ERP попасть во внешние системы, там все то же самое обратное просто процесс. Из ERP, ERP формирует сообщение, дает его в шину, нужный микросервис слушает нужный поток сообщений, которых интересует, создает у себя в базе необходимые данные, и все, они готовы для внешних потребителей. То есть э, сама эта ну, архитектура, она э, основана на, э, на наборе принципов, которые э, Звучит эта аббревиатура Solid. Сформулировал ее Роберт Мартин. Написал он автор этой методики. Это набор принципов, по нему он написал ряд статей. Эти принципы кем-то понимаются одним способом, кто-то их трактует по-другому. То есть они не всегда однозначны. Специально для того, чтобы внести ясность, он написал целую книгу. Называется она "Чистая архитектура". И э, в основе всех наших решений э, лежат вот, э, вот эти пять принципов э, построения систем. А, кроме одного, вот там буква L э, зачеркнута, э, просто этот принцип не то, что он не рабочий, но в нашей ситуации то есть мы не нашли ему какого то э, применения. Вот. Э, если будет возможность, э, я потом в конце э, вернусь на этот слайд и постараюсь о каждом из этих принципов рассказать подробно. И на основании как мы на основании этих принципов принимали те или иные решения. И вот это можно сказать это наш был вот вариант А. То есть, но если озвучить количество изменений, которые нужно внести, и всю сложность этих изменений, и учесть, что это должно заработать и безостановочно в один момент в какой-то день. То есть даже проговаривая вот эту фразу, сразу становится понятно, что ну, это такой риск, на который ну то есть я не знаю, где найти человека, который готов будет за это отвечать. То есть, я не готов. Вот. Поэтому одновременно то есть, мы разработали план реализации вот этой схемы. То есть, и первым шагом мы решили, что вот нельзя взять так все просто и переписать. Приходится идти на какой-то компромисс. Значит, в качестве компромисса мы решили, шаг номер один, нам надо в текущую информационную систему вставить бас ERP. То есть это первая задача, перенести бизнес-логику из вот этого SQL в ERP. При этом не должны пострадать внешние системы, которые пользуются этими данными. То есть физически возможности все их переписать нет. Как вы слышали, там, там Юра рассказывал, что они все на самом деле, практически все напрямую просто пишут, ну, выполняют SQL-запросы на какой-то базе данных. Вот. Поэтому решили сделать что? Они работают как и работали с sql базой. То есть они в нее пишут данные, из нее читают. А мы делаем промежуточный сервис, задача которого будет делать маппинг данных из SQL в бас ERP. То есть если Marketplace пришло, прислал заказ в SQL, то есть он просто физически сделал туда запись. Мы разбираем эту запись, представляем ее ну, в каком-то в наборе данных, которые необходим ERP для того, чтобы этот заказ создать у себя. И после этого бас ERP обрабатывает эту запись, ну, это сообщение и создается заказ. Наоборот, то же самое. то есть, Если в бас ERP контент менеджер вносит новый товар или вносит изменения в текущий, мы в SQL в соответствующей таблице меняем соответствующие данные, чтобы все внешние системы не заметили никакой разницы. То есть вот, ну вот к этому мы уже это не просто план, мы к нему уже приступили, а, то есть это уже схема разработки, то есть мы начали именно с этого. Так, теперь следующий шаг. После того, как вот верхняя цепочка заработает, то есть мы убедились, что у нас есть ERP и, в принципе, все системы функционируют, а, как было задумано. Следующий шаг – это мы начинаем поэтапно итерационно добавлять, переключать все внешние системы на новые. А, скажем так, на новые рельсы, на новые потоки. То есть сначала делаем, внедряем базовые элементы, берем какой-то, например, вот здесь приведен пример каталога, потому что практически всем системам нужен каталог, нужен перечень продукции, их характеристики и -то параметры. То есть это чуть ли не основное, общее для всех. То есть сначала мы делаем специализированный сервис, задача которого хранить в себе Набор позиций, которыми там компания торгует, и их какие-то характеристики, отдавать их на сайты, B2B-портал, через API, формировать наборы данных для маркетплейсов, чтобы там актуальная информация обновлялась. И постепенно будем подключать новые сервисы. здесь как бы намеренно нет нигде не существует на данный момент полного списка этих сервисов, сколько их будет 2, три или пять и в каком они виде будут. Потому что рассматривая каждую задачу, нам придется заново переоценивать как бы, заново определяться, надо ли это хранить в одном сервисе или это надо выделить в новый сервис. Вот. Но текущая архитектура позволяет, вот она и дает нам вот эту гибкость. Сегодня нам нужен такой набор. Завтра у нас изменилось, что-то произошло, внеслись какие-то изменения, мы берем и переделываем. Модифицируем систему, при этом основные участники никаких изменений не видят и не, ну, ничего с ними не происходит. То есть мы изолируем вот изменения внутри вот нашей системы. И следующее, да, теперь финал. То есть вот мы Работает ERP, все э, нужды вот, для внешних систем мы на данный момент реализовали. Мы готовы к добавлению новых внешних систем, к их изменениям. Теперь нам надо убрать вот тот артефакт, который у нас существовал. То есть вот это взаимодействие через, э, через базу SQL. Ну и последним шагом, собственно, мы должны обрезать вот эту связь. мы должны отказаться от старой системы полностью. Но здесь возникает одно «но». Ситуация может сложиться таким образом, что некоторые системы может оказаться нецелесообразно переписывать. Возможно, они уже доживают свои последние дни, и нет никакого смысла их модифицировать. Поэтому мы как э, дополнительный вариант рассматриваем э, вот эту связку э, так и оставить. Но максимально ее уменьшить. То есть если это сейчас там, база на 217 гигабайт, то в итоге окажется так, что может оказаться так, что количество данных, которые нам нужны для новой системы, там крайне маленькое. То есть мы обрежем удалим ненужные таблицы, удалим ненужные данные, и получится такая маленькая лего система которая будет жить, потому что вот, так, так, такая, такова действительность. Когда, допустим, все системы, которые их используют, Амрута, а любая система рано или поздно закончит свой жизненный цикл, или мы ее перепишем, возможно, на новой технологии, то есть мы от этого откажемся. Вернемся назад вот, к вот этим принципам и какие мы решения принимаем. Так, начнем вот с буквы «С». В переводе, если переводить на русский язык, то это принцип единой ответственности формулируется он таким образом, что у любого там, программного модуля, компонента должна быть только одна причина, единственная причина для изменения. В общем, это такой наиболее спорный принцип, и, потому что очень сложно найти ту единственную причину. Причин для изменения всегда но бывает много. Поэтому вот, э, автор э, этого принципа, он как раз в своей книге и переформулирует его. И он э, говорит, что должна существовать не одна причина, а одна группа пользователей должна э, приводить к изменению в каком-то компоненте. То есть изменения должны быть согласованы. Вот. Поэтому, э, руководствуясь вот этим принципом, э, мы и взялись э, за разделение, то есть не создавать отдельный сервис, где будет там, и заказы, и продукты, и все вместе, Потому что, э, Скажем так, количество параметров продукта может меняться без изменения там, самой структуры заказа. Если мы собединим это все, то при изменении, там, допустим, при добавлении какого-то номера ну, параметров продукт нам придется переделывать и сервис каталог. И сервис, ну, в любом случае, сервис придется переразворачивать, останавливать и обновлять. Так, три минуты, да, это они а тридцать значит тогда пробежимся просто кратко принцип open closed система должна быть закрыта для изменений и открыта для модификации принцип направлен на то, чтобы защитить систему от изменений максимально, то есть вот здесь этот принцип можно увидеть, Мы, наша задача Защитить вас ERP от изменений, которые связаны с интеграцией. То есть, если Marketplace розетка захочет получать данные в каком-то формате, там в, в виде Excel, там, в виде новой какой-то XML, мы не должны ничего вносить в ERP. Все, мы защитили таким образом их от изменений. То есть мы напрямую нет связи через специальные абстракции мы это дело пропускаем. Интерфейс segregation это принцип разделения интерфейсов. Если говорить э, сложность вообще архитектуры вот таких подобных систем, в которых много компонентов, это управление зависимостями. То есть может оказаться так, что все от всех зависят, и получится полный кошмар при изменении. То есть мы делаем изменения в одном сервисе, от него зависит куча других, и по цепочке пошла деградация. Нам надо все везде изменять. То есть в этом, э, этим сложно управлять. И вот э, принцип разделения интерфейсов с, с, говорит нам о том, что мы должны строить зависимости таким образом, чтобы зависимость давала нам только необходимый функционал и не больше. Если мы сделаем зависимость B2B-портала напрямую от BAS ERP, то BAS ERP дает огромное количество информации, которая не надо B2B-порталу, например, там, данные по зарплате. В чем проблема? Изменится какой-то принцип расчета зарплаты, нам надо переразворачивать, допустим, ERP, B2B-портал, эта информация неинтересна. В итоге может закончиться тем, что B2B-портал пострадает из-за того, что изменилась какая-то зависимость, которая слишком много дает данных. И последний dependency inversion, то есть принцип инвертирования зависимостей. Он говорит о том, что компоненты системы должны зависеть от абстракции, а не от реализации. И вот здесь этот принцип можно увидеть на примере, что ну, в данном случае абстракциями являются контракты, которые диктуют API. То есть использование API на всех этапах, то есть для внешних систем в шлюзе есть API. Наша задача, мы можем внутри что хотим делать, как хотим переделывать. Главное соблюдать контракт. Со стороны ERP тоже присутствует контракт, он выражается в виде в виде правил сообщений, которые мы отправляем в брокер сообщений. То есть они описаны и документированы. Главное соблюдать контракт, и мы можем менять реализацию, что баз ERP. Мы можем взять и вытянуть Бас ERP и вставить Microsoft Dynamics. Система в целом не изменится. Изменится один ее компонент, и даже переделывать нигде ничего не придется. Вот. Так, ну это все кратко, то вот по этим принципам все. Если есть вопросы, я готов на них ответить, или потом можно ко мне будет подойти, и я с удовольствием пообщаюсь.